Когда мы получаем большое милях, благословение, получаем милях, благословение получаем милях, дьявол благословение, приходит милях, тут же и пытается и, и, и украсть и у нас Поэтому, ну, держите это, держите еще. Леша, <свеч> скажи что-нибудь. Этот человек тоже не знал, куда ездил. он <свят> что не знал, Еще тип. даже ни разу в церкви не был. Не то церковь, не то видно Я в церкви второй раз. Здоровьте на всячки в церкви, а, сам за вторым. Да, ребенок. на самом деле было очень неожиданно. С... неожиданно было... могу не Было неожиданно, что меня вообще туда пригласили. Чей Пуканиха там? А, и когда я туда приехал, первое у меня впечатление И куда было... куда там было впечатление. Я, беше, опять, я опять снова попал вот новую, в армию. Или в однохрватную что, что происходит? В казарма. Да, это было, это было невероятно. Беше были невероятное впечатление. И много невероятных впечатлений. Были очень интересные люди, Имам интересные много конкурсы. Интересных хора, конкурси. А, мне больше всего... А, это ж нельзя рассказывать. Может, вы мне позвали, я сейчас все расскажу. Uh, для, меня, для меня было откровением, меня uh, откровение. когда выступала пастор Ирина Ким, она как uh, бывший психолог, так, бывший психолог. Uh, она занималась, uh, терапевтической деятельностью Сейчас занималась терапевтической деятельностью, и для нее тоже в один момент было открытием, что Бог, открыло, Бог, его благословение, благословение, оно может выполнить намного более может сильную да терапию, много чем 200летняя психология, 200 психология. И, 200. 200 психология. Да. И когда я это услышала, для меня это действительно было очень сильно. Много открытием, потому что, открытие. что я начал после этого соображать, Следует думать, у вас думать, думать, Ведь действительно есть высшая Чины сила, которая может исцелять все вида, куе, которую не может исцелить психолог. Вот. Ну вот так вот я и живу последнее. И такая сжевее последняя последница. Пожалуйста. Спасибо.